Привет, друзья! В программе вилкам есть полезная функция, которая называется вложение. Владельцам более старых и англоязычных версий она известна как nesting. Использовать ее имеет смысл при работе с целым объектом, в процесс вышивания которого необходимо встроить множество других. То есть эта функция позволяет избежать разрезания целого объекта на множество мелких. Пример. Имеем гладевой валик с началом вышивания в точке А, и концом вышивания в точке Б. Объект вышивается без остановки. Нам необходимо вклиниться в вышивание этого объекта, разместив в нужном месте буквы. Вся вышивка должна начаться в точке А и закончить вышиваться в точке Б. Первое, что нужно сделать, это отключить трубью, реальный вид, и назначить начало и конец вышивания встраиваемым объектом в одной точке, максимально близкой к основному объекту. Переходим в редактирование и меняем начало и конец у букв. Включите панель перемещения, если оно у вас выключена. Эта панель позволяет перемещаться по дизайну по стежкам. Нажмите иконку «Начало и конец дизайна» левой клавишей мыши. И вот вы в начале дизайна, весь дизайн окрашен серым цветом, белый крест установлен на первом стежке. Дизайну как бы предстоит быть вышитым. А теперь нажмите на иконку правой клавишей мыши. Дизайн окрасился в зеленый цвет, а белый крест переместился в конец вышивания. Дизайн как бы вышит. Вот, точно так же можно перемещаться по тысяче стежкам, по 100, по 10 и по одному стежку. А если нажать клавишу E на клавиатуре или перейти в режим редактирования, активировав эту функцию на панели инструментов, то кликнув мышкой по нужному стежку, можно оказаться точно там, где необходимо. Этой возможностью мы и воспользуемся. Дальше ловкость рук и никакого мошенничества. Следите внимательно за моими действиями и слушайте то, что я говорю. Не получится с первого раза, пробуйте еще и еще. Приблизьте дизайн, выделите первый объект, наведите курсор мыши на стежок, который максимально близко расположен к точке начала и конца вышивания выбранного объекта. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X. Теперь кликните клавишу Е e на клавиатуре и кликните по стежку. Обратите внимание, где сейчас расположен стежок. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-V. Буква встроена. Выберите следующую букву. Наведите курсор мыши на стежок, который максимально близко расположен к началу вышивания буквы следующей буквы. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X. E. Кликните по стежку. Ctrl-V. Еще раз повторяю. Выделите букву. Ctrl-X. Вырезать. E. Кликните по стежку. Ctrl-V. Вставить. Ctrl-X. E. Ctrl V вставить, ну и так далее. Запускаем режим просмотра вышивания и убеждаемся, что начало расположено в точке А, а конец в точке Б, что и требовалось доказать. Пробуйте и у вас все получится.